Hello. Hello fellow Americans. Thank mm -hmm. Можно здесь, да, встать пока что? Это вопрос? Да, я же туда, я ж брифинг всегда провожу, ребят, советуемся. Тут вот под мостом можно северо-восточный поставить. Может восточнее от моста, прям совсем? Не, выше уже опасен. На L13. Помогут и на пихуене. Мы не здесь только, ребят, не вапайтесь, а сейчас поднимется. Сейчас вас поднимет. Метку, метку, метку, дай там, чтобы. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Спасибо. Ползи ко мне. Могу откинуть, могу откинуть. Бля, прям стрелка попал. Откинь. Блять, сколько... Ну, все обжалил. А, это блять Ходите сейчас, за холм уехал. Не разбегайтесь, ребят, только в зоне видимости. Все будьте друг с другом, иначе вам не смогут помочь. Еще машинка приехала. 15. Блять, мапаемся вас поднимут все здания стараемся занять по метке движения ребят медики весуют остальные туда в здание надо уйти не надо здесь мах поля стены куда прочнее чем поле да Все занять за стену не выходите. Сейчас дальше решим, что будем делать. Ну, 48 стоит сервер. 145 оттуда а примерно, да? да. Блять, это... Блядь, техничка нахуй. С ДШК. Подробно, отвещи его, отвещи оттуда, блять. Просто... А, Могила еще есть Сейчас загроем Я думал, я вообще не с ним боюсь Минус Резайте пацанов, ребят, только ничего, пойдите. пойдите Короче, можно как-то под мост пройти, а дальше там тоже... По возможности по одному старайтесь суплайки вниз спуститься, ребят. Нам стреляют на 15, на 15 стреляют аккуратно. Суплайки, ребят, спускайтесь по одному, постарайтесь как-то аккуратненько сюда. Дальше на мост видим. Если давят, лучше не, ну, не бежать под пуля. И мансуйте право-влево. Не надо прямо бежать, блядь, пожалуйста. Короче, раллик здесь откинем. Давайте, ребята, нами, Инки. как там видно, что нет? вот здесь уже безопасно, видишь ты в вот, тебя не видно почти не бегите, пожалуйста, по холмам, ребят нам старайтесь спускаться, ребят здесь встречаемся около моста и надо разбегаться в разные стороны, блин на крайний иду, вас догоню Поговы я ее... Идите наверх на холмы, чтобы вас не ебнули. Очень аккуратно по дороге тоже не надо бегать. И на холмы ходите. Только выглядывайте. Здесь хорошее место здесь, нормально. Посматривайте, если вы левый слева, блять, левый. убил на западе лежит там возле меня я понял. нет нет нет чуть-чуть западнее ага. убили слева что его аккуратно резните его не надо вперед убегать без склада пожалуйста кто там убежал я хочу соплю провести сейчас чтобы меня убили я тебя могу убить зачем бегать и скажешь ну у тебя не боюсь будем здесь пока, ждем, пока нам сверху чём расскажут и решим не вылезайте отсюда Пакеты пошли. Yeah, одного снайпера сняли метров пехи вражески. 2 или 3 тела. Спасибо. Все, дальше в следующий сектор не переходим. Здесь ставим хаб, укрепляемся, дальше решим, что делать. Давай вот сюда под, под холм, под холм вот сюда, еще поближе подъедем. Право, контакт аккуратно. Разгружаем. за припасами сразу кто там ездил езди еще раз сюда привези ладно Там зушка стоит на 036. Кто минометом умеет пользоваться, ребят. Только ты закрыт, стоит Миномет Кто минометом умеет пользоваться еще раз? Повторяю. Я могу пользоваться. Давай, сейчас посмотрим. Я примерно сейчас на холмик вылезу, попробую корректировать. Кто за патронами поехал? Загрузи, пожалуйста. 2000 патронов, выключу руководство. Давай минку на минали. близко друг к другу стоите сейчас накроют крови не занимать пожалуйста позиция которые... надо да. старайтесь не занимать позиции пожалуйста которые уже заняты если вы встали в свою позицию стойте на дайте остальным не надо отсюда сейчас никуда убегать пожалуйста рассредоточьтесь рядом где-то работает. На рядом... да нем, Медик. Западный холм 100 от... метров 150. Складной с ГПшников сидят. На ноль 18 здесь пощадь, Где поэтому, Утсо, на 0, 18, Там пеки себя. Окладывали же уже. Скородное, это у них 6 что ли? 007 стоит, 007, где вы, выбитая сопля, хаб стоит у них да, ну, конечно, мы... Тему, нахуй, там... смотри на 0 -0 Ладно, скажи страйкеру, пусть сильно близко не подбежает. Я поставил еще один на левую сторону. Вскопайте его, ребят, поставьте, поставил код на левую сторону. Скопаю. Моя статья была... фланги наши прошли Здесь на основном остальные. Давайте пробуем их Пробуем, пробуем медленно работать. Сходной. А вставать, не вариант. 52 тикета. Смотри, потом нажимай, <Слышко> Не надо, я, <Слышко> я пошёл. нам накапливаем ПЗ